Так, все, друзья, запись пошла. Итак, и доброе утро всем. Сегодня у нас знаменательная встреча, потому что крайний раз мы встречались с Дмитрием Семеновым, разработчика продукта One Dollar Baby, 30 числа, 30 апреля. И 30 марта 30 марта была встреча. И прошло практически два месяца с точки, время нашего, нашего знакомства. С Дмитрием мы познакомились в Батуми на мероприятии клубном. И вот после того, как провели встречу, мы получили уже десятки тысяч там отзывов по поводу продукта. Дим, конечно, тебе огромная благодарность. Я думаю, в брифинге ребята еще скажут свои слова. Мы каждый, каждую неделю проводим встречи. Уже многие наши партнеры вот буквально вчера-позавчера перешли на третий спринт постоянно uh -huh. возвращаем uh -huh. людей в первый спринт. Я не знаю, как вы это делали, но то, что вы сделали его уникальным, этот сервис, это сто процентов. Я сегодня уверен, ты услышишь тысячу слов благодарности от тебя. Мы хотели бы что услышать. Э, не либо презентацию, которую обычно сделать, хотим твое видение. Вот я часто разговариваю mm -hmm. с тобой, слышал, что третий спринт – это начало, начало как бы бизнеса, да? Mm -hmm. Первый, второй mm -hmm. спринт. Немножко, может, э, не открывая все, забросить в будущее свое, да? Как ты видишь спринт? Почему? Мы говорим, вот, знаешь, ощущение такого, что это глобальный, международный, как я говорю, мультимиллиардный проект ну, мульти, это пусть будет там какие-то ныли, не знаем сколько, да, но mm -hmm. то, что с открытием языков этот продукт все больше и больше будет внедряться. Вчера мы проводили клубную встречу, буквально две на разных, для разных аудиторий, и понимание того, что почему-то, как ты думаешь, вопрос, ты же создал этот продукт, почему не все сразу включаются, даже те, кто проплатил, как-то быстро сползают. Кто-то вовлекается, там, гипер да, вовлечение. Скорее всего, человек готов к тому, чтобы осознать, что в его жизни что-либо не так и что-то можно поменять. Многие воспринимают как, да, что там за 10 долларов может быть. И даже прочитал первые, первый как бы спринт, первые уроки. Почему-то нет такого, знаешь, захвата у определенной группы людей. Что, как ты видишь продвижение этого продукта дальше? Вот что посоветуешь, может быть, ну и потом уже там по вопросам пойдем. Друзья, и э, представлю еще для тех, кто не видел, Дмитрий Семенов, разработчик OneDollarBab, этого уникального продукта, который пришел в нашу жизнь, я думаю, что не просто так, и во время пандемии, и во время того, что просто нужно заниматься своим развитием, и во время финансового кризиса, это хороший такой подспорье, шикарнейший инструмент. И, Дмитрий, вот тебе слово, поделись с нами своим видением. Так, давайте начнем с введения прекрасного будущего, да? Да. То есть, оно, это то, что вдохновляет нас, разработчиков, то, что вдохновляет команду. Мы видим, что сам по себе продукт, то есть, несмотря на то, что ему всего три месяца, он уже занял свою нишу, то есть, он прямо занял ее. То есть, мы вышли и буквально там в первый же месяц мы поняли, кто наш клиент, мы поняли кто наша аудитория и мы увидели вот тот технологический потенциал что мы правильно выбрали эту платформу правильно схватились за telegram правильно увидели вот эту простоту реализации то есть кажется что это просто реализовать но тем не менее там мы знаем что это там серьезный софт стоит под капотом. И э, сейчас э, у нас перед нами стоят достаточно амбициозные планы. То есть, э, первое, э, и что вот стоит прямо вот, вот самое главное, там красной линии, которая нас э, это выход э, в англоязычный э, немецкий и турецкий регионы. То есть э, это то, что сейчас является э, супер важным и э, необходимым для дальнейшего развития и процветания нашего продукта. Выход в регион, чтобы все понимали, да, это не просто сделать переводы, ну, то есть, нет, этого слишком мало, выход в регион, это прежде всего изучение и такой некий research менталитета в каждом регионе, в каждом, в каждой стране понятие денег, в каждой стране какие-то фундаментальные там есть вещи, связанные там, вообще с финансовой грамотностью, они различаются. И мы э, не делаем просто там взять вот там, мы не просто переводим доллары, например сейчас первый регион выходит турецкий, да, мы не просто переводим на турецкий, мы его реально очень сильно адаптируем. То есть контент, который будет для русскоязычного сегмента и контент, который будет для турецкоязычного сегмента, будет отличаться. Причем здесь не нужно пугаться, мы просто там консультируемся и с переводчиками, и с представителями там, ребят, которые есть в регионе. И мы по каждому понятию, которое нас тревожит, да, мы пытаемся докопаться до сути, чтобы было максимально точно, и чтобы и мы были поняты максимально точно, и чтобы максимально эффективно контент работал в данном регионе. Это первая задача, которая стоит перед нами, такая масштабная. Да? И помимо этого, мы развиваем саму платформу. То есть... Вы видите, что там где-то каждую неделю, иногда несколько раз в неделю выходят какие-то новые апдейты. Они где-то кажутся маленькими, а где-то кажутся большими. И Мы постоянно пересобираем нашу экосистему, постоянно пересобираем софт. И при этом мы делаем экосистемные продукты, которые позволяют этому софту работать более правильно. То есть, например, для того, чтобы управлять теми же самыми переводами, у нас создан специальный конструктор переводов. Нет на рынке такого решения, которое позволяет для разного сегмента групп делать моментальные изменения. Если мы видим где-то какую-то там ошибку или где-то нужно ввести изменения, у нас прослеживается вот эта вот ниточка, где что нужно поменять для того, чтобы это было максимально эффективно. И оказалось, что там, вот если OneDollarWeb выглядит как, как единый продукт, да, он уже состоит из таких четырех самодостаточных модулей. И там та часть, которую видит пользователь, это всего лишь один из модулей. Вот, поэтому он, он, он как минимум в четыре раза больше, <сих>, чем может показаться. Вот, и, и, и уже самое для нас ну, как бы приятное или главное, мы увидели такую искреннюю вовлеченность пользователей. И, и мы это открыли на введение вот этого понятия инстабонуса. Мы увидели там какое-то невероятное количество писем там на саппорт. Люди стали выполнять эти заявки для отмены вот этой комиссии 30%. И мы увидели, что... Будет это невероятный бум, и э, у нас э, следующие, например, все активности, они усилены на то, чтобы люди делились своими результатами, делились в И э, тот контент, который мы будем поставлять дальше, он уже направлен на то, чтобы там да, пользователь, он, э, разумеется, сам э, у себя совершенствуется, он там он как-то продвигается, у него есть какое-то собственное изыскание в продукте да, и в теме финансов, но при этом и весь мир об этом узнает. И вот у нас такое агрессивное масштабирование запланировано на ближайший квартал, и мы хотим за три месяца очень сильно вырасти, вот прям очень хотим, мы считаем, что мы готовы, мы считаем, что дальше контент еще круче, гораздо, то есть мне как вот пользователю, контент начиная, я уже говорю, с третьего спринта начинает быть очень интересен, я уже знаю контент там шестого, седьмого спринта, да, и ну, я прям вижу, что это классная штука, это прям прецедент. И вот сейчас как бы, реализация всех этих моментов, они, я думаю, нас приводят к такому планомерному, запланированному, такому контролируемому успеху, скажем так. Вот. Это то, что у нас по планам стоит. Я не могу раскрывать как бы, суть, какой именно контент ждет, да? то есть мне очень хочется поделиться, но я не хочу раньше времени. Ну, даже на на намек какой-то давать, но я точно знаю, что мы, вот эту тему финансов, мы решаем не в лоб, мы стараемся делать какой-то а, именно анализ, именно поведение пользователя. У нас есть уже невероятное количество аналитики и, стати и статистических данных. И мы знаем, что, например, чтобы рассказать какую-то вещь или там, донести ее, требуется большое количество повторений, и требуется эти повторения они должны быть разным спеллингом, то есть разным языком сказано. И только тогда у человека где-то на седьмой, на восьмой раз срабатывает. И мы будем усиливать вот этот момент, мы понимаем, что мы хотим прежде всего результаты, чтобы людей были в жизни, ну, вот, реально какие-то изменения глобальные. Вот. А то, что наш продукт позволяет зарабатывать, ну, это прекрасно, это как доп. возможность, которая вроде бы даже и не является основной. Да? То есть главное, чтобы люди что-то в жизни начали менять ну, в, своем, там, в своем мышлении, как минимум, о деньгах. Вот. Вопрос, который я себе выписал, да, почему некоторые люди там, сходят за дистанцией, скажем так. Да? Я думаю, это нормально, это некий такой сопутствующий ущерб. Так должно быть. Это как в спорте. да? Я вот занимался спортом. Я помню, не все доходили до мастер спорта. Нет, ну это нормально. Не доходит, не потому что там что-то с людьми не так. Кому-то достаточно одной строчки там, в тексте у Роберта Киосаки для того, чтобы жизнь изменилась. И мне незачем дальше быть сервисом, ну действительно, то есть вот я даже помню свое знакомство там, с «Богатый папой, бедный папа», я помню, что эту книгу понял не с первого раза, да, и даже не со второго, но когда какие-то вещи я прям понял и увидел, что, блин, это нужно делать по-другому, я помню, эту книгу отложил, и она мне не была нужна там несколько лет, ну потому что я, там, я пошел сразу же что-то делать активно. И сейчас мы видим такую тенденцию. Те, кто прям нуждается в контенте, они его поглощают. Да? Те, кто поняли уже как бы контентную составляющую, они уже прям вовлеклись, там, читают книги, они строят партнерскую сеть. Вот те, у кого построение партнерской сети является таким навыком, скажем так, не сильно принужденным, но при этом эффективным, они никуда не уходят. То есть мы видим костяк, те, у кого хорошие результаты, они все с нами, они остаются, они приходят из принта в спринт. Возможно, кто-то чуть-чуть где-то не дошел, он не почувствовал эту успех, то есть он не почувствовал денег. И, и мне кажется, здесь психологический момент, что мы специально делали продукт по низкой цене. То есть мы вообще хотели показать эффективность партнерского маркетинга с минимальной стоимостью. Что для того, чтобы стать миллионером, там у тебя не комиссия должна быть миллион, с да, одной сделки, а это набор планомерных, маленьких, точечных усилий, но ежедневных ежедневных, то есть стабильных, да, приходит по доллару. Доллар – это прекрасно, и мы видим, что 100 долларов складывается в 100 долларов, в долларов, тысячи долларов, и на самом деле нет ничего сложного. И чтобы продукт был массовый, он должен быть максимально простым, а мы хотим создавать именно массовый продукт. Поэтому кто-то, возможно, просто не дошел, там, может, не, не допрочувствовал, там, он хочет сразу, именно вот прямо сейчас, вот ему нужно сразу 1000, 2000, 10 тысяч долларов, мы как раз даже в той литературе, которую мы выбираем, и у нас такой очень глубокий анализ идет, да, и обсуждение у контентной команды, мы вообще за стратегические достижения в мире финансов, то есть не спекулятивные. То есть заработать быстро, оно вообще идет немножко в разрез, да, даже вот всему тому, чему учим мы же в этих книгах. Вообще изначально э, у нас задача показать, что это такой, это марафон. То есть вообще э, в жизни, когда ты работаешь с деньгами, это марафон. Это не спринт, э, Это длинная дистанция, где нужно правильно разложить силы, где нужно правильно, я, я просто бегом занимался, где нужно правильно разложить силы, где должно открыться второе, третье дыхание. И, ну, как бы, в нашем случае нам... Очень хочется, чтобы пользователи были с нами долго. Нормально, что часть пользователей не доходит до какого-то этапа, но при этом мы понимаем, что даже где-то информации первого спринта достаточно, чтобы где-то что-то щелкнуло в голове у пользователя, и он пошел меняться. То есть для нас супер, если люди что-то в жизни начинают уже изменять. Вот. Поэтому нормально... Конверсия э, все равно хорошая, мы все равно видим, что там, те, кто делают, они с нами, а те, кто по каким-то причинам отпадает, но ну, они отпадают, они просто найдут, я думаю, свой продукт, там, свой проект. Вот. Так. Дмитрий, скажи, пожалуйста, вот вы выбрали там правило 21 дня. Это, я так понимаю, это было целенаправленно просчитано, так как вы делаете ну, полный, как говорится, расчет и анализ, почему именно 21 день? Ряд причин. Вот мы хотели максимально сделать в продукте такой эмоциональный момент, чтобы это не воспринималось как обычная подписка. Ну, вот есть ее сервисов, да, подписка раз в месяц, когда там люди. Не, не знают обычно за что, да, но почему-то часто платят, Ладно. На карточку смотришь, да, там за телевизор, за интернет заплатил, за это заплатил, куда деньги уходят, непонятно. Мы хотели за более короткий период предоставить пользователю возможность закрепить навыки. То есть, да, мы помним, что 21 день укрепления привычек, да, мы не знаем, так это или нет. Есть исследования, которые доказывают это, есть исследования, которые опровергают, да. Суть не в этом. Но мы хотели создать такой временной, так сказать,. Временной отрезок, который будет в голове у пользователя уникальным. То есть, он не будет совпадать вот с обычной привычкой, там раз в месяц, там что-то, у него происходит какое-то движение средств. И мы видим, что когда вот в течение именно 21 дня, да, ну, мы еще смотрели другие сервисы, которые применяют подобные механики, результаты у людей совершенно другие. То есть, они это именно воспринимают как марафон. Ну, то есть 21-дневный марафон. Если это привязывать именно к 30 дням, да, это какая-то бесконечность. Ну, то есть что-то такое идет, какая-то невероятная бесконечность, какая-то текучка. И мы прям видим разницу. То есть люди в течение 21 дня, они знают эту цифру, они знают, что это 21. Также мы подбираем уроки, которые комфортно проходить именно за этот период. Да? И у нас спринт, он специально, он посвящен там, конкретным тематикам. Да? И мы считаем, что например, на определенную тему там, 9 уроков уже перегруз. Было бы 30 дней, там было бы 9 уроков, а не 7, не 6. Это был бы невероятный перегруз, то есть одной темы много. И нам нужно менять вот эти темы, менять жанры для того, чтобы тема денег это всего лишь одна из таких ступеней к счастью. Да? А как уже пользователи, которые уже до третьего сприта дошли, увидели, что там мы не только про деньги говорим. То есть для да. того, чтобы люди были счастливыми, деньги, да, это красная линия, которая стержень нашего продукта, но при этом э, это, это не главное. То есть если человек, он несчастлив, да, ему много денег не поможет. И мы как раз показываем те вещи, те моменты, и, там, подбираем материалы вдохновляющие, которые все-таки больше про счастье. Вот, поэтому вот... Э, 21 день пока себя показывает прекрасно, да? ну, то есть мы видим, что это супер. Также мы видим, что для партнерского маркетинга это на 30% больше денег, то есть партнеры одними и теми же усилиями на 30% больше зарабатывают, только потому что это не платежный раз в 30 дней, а раз в 21 день. Вот. и ну такой некий вин-вин и для баланса, для контентного баланса в сервисе, и для какого-то бизнес-баланса, потому что все-таки бизнес-сервис, то есть мы хотим генерить деньги, мы хотим, чтобы партнеры зарабатывали, пользователи зарабатывали. Поэтому ну, вот, вот, вот так сложилось. Окей. Okay. Спасибо. Дмитрий, скажи, пожалуйста, а вот. Человек, допустим, мы проговорили, он сошел с дистанции, да? вот прослушал первый спринт, у него mm -hmm. понравилось, все, и он отключился, не потому что даже не понравился, а потому что он вовлекся что-либо другое, и все, он понял, mm -hmm. что он все осознал, все, ему хватает. Сейчас он в любой момент может вернуться опять на дорожку, проплатить mm -hmm. второй спринт, у него нет никаких за это ни штрафов, ничего. Не планируете mm -hmm. что-то менять в данном случае, mm -hmm. чтобы человек mm -hmm. был ограничен чем-то вот? Мы вообще против штрафов. Мы, Ну, то есть, э, обучение из-под палки – это плохое обучение. Да? Мы, как минимум, наша команда – это адепты гуманной педагогики, скажем так. Я не верю вот в это стимулирование, в эту стимуляцию. Э, в нашем представлении так. Мы предоставляем э, инструмент, который себе содержит всю необходимую техническую часть для того, чтобы партнер не парился над тем, как именно он зарабатывает. То есть его задача, то есть задача партнера, который вовлекся именно в этот реферальный маркетинг, вовлекся в мульти маркетинг, вовлекся в идеологию One Dollar Baby, ему, то есть нет никакого ограничения, чтобы он мог продолжать что-то делать. Да? Если партнер по каким-то причинам а, приостановился, а, он может начать там, через неделю, через две, там, через месяц начать. Да? Единственное, мы делаем три а, месяца а, некий такой... А, как сказать через три месяца мы аккаунт выключаем да? это у нас делается по соглашению с провайдером платежным ну, то есть не должно быть то есть раз платежный провайдер сохраняет там данные для того чтобы проводились платежи да. У платежного провайдера есть требования, что больше трех месяцев. Ну, по сути, если клиент не подписал оферту в течение трех месяцев бездействия, то он не является клиентом именно сервиса, который там производит платежи. Потом мы вынуждены отключать через три месяца, но не потому, что мы хотим там или у нас такое желание. Вот. Поэтому абсолютно нормально, если путь будет неровный, да? также, например, с тренировками, есть очень много людей, которые добились прекрасных результатов в спорте, да, но у них были перерывы, возможно, это нужно. Иногда бывает просто передоз, то есть многие партнеры, помимо нашего сервиса, я думаю, они читают книги, смотрят фильмы, да, и когда слишком много информации, это тоже сложно. Да? То есть, например, если партнер еще не построил активную сеть, ну, под собой, да, и он обучается везде всему, я могу понять, почему, короче, еще один сервис может быть лишним. Да? Поэтому здесь нужно просто правильно силы распределять на дистанции. Мы не хотим, чтобы пользователь учился там по 10 минут в день. Мы не хотим претендовать на время, мы знаем, что время это важно и ценно. 10 минут в день достаточно, но мы хотим, чтобы эти 10 минут в день были там, минимум в течение года. Тогда, да, вот те, которые вот дойдут в течение года, я думаю, у них будет самый максимальный результат, не просто потому, что они там все эти месяц, все эти 17 скринтов с нами, а потому что у них будет очень хороший чек спасибо У меня еще один вопрос потом я ребятам передам микрофон дим скажи пожалуйста вот марафон на год мы понимаем что в основном марафоны идут но там неделя две-три недели два-три месяца видео марафона здесь годовой марафон важнейшей теме скажи пожалуйста а что будет тот через год какой марафон закончили мы марафон а какая вторая серия есть не раскрывая чего-то либо скажи ездили спланирована вторая серия да. Есть, то есть, да, э, да. да э, Из, мы... Извини, не, не ага. то же самое. Это будет не то же самый марафон по новому начни. Это будет нет, вторая нет, серия, Это... продолжение. Да? Всегда будет новый контент. Всегда будет новый контент. То есть вы не представляете, какое количество литературы уже есть. Просто не представляете. В человеческой жизни не хватит прочитать э, всю как минимум актуальную бизнес-литературу, которая там. Ну, там признана, допустим, экспертами, да? есть еще и литература, которая, например, спорная, да, и там кем-то, может, не признана, то есть в человеческой жизни недостаточно все это прочитать, но при этом нас самое главное привить навык постоянно развиваться, то есть если мы не будем менять контент, вот этого навыка развития, его не будет, то есть мы всего лишь претендуем на 10 минут в день, да? ну, то есть, правда, 10 минут, и, и, и не во все дни, то есть минимум там на 7 дней, на 10 мы претендуем, из этих 21, мы предоставляем время отдыхать, да, то есть я спокойно вижу, что можно там неделю поучился, неделю порефералил, неделю поотдыхал, да? ну то есть это тот примерно темп который я бы, например, как пользователь, спокойно бы выдерживал, не, не нарушая все остальные жизненные процессы, которые у меня есть, ни на секунду. То есть у меня хватает время на семью, у меня хватает время на родных, у меня хватает время на бизнес, там, у меня хватает время на хобби и так далее. Вот. И э, количество тем, которые мы хотим рассказать, э, оно просто невероятно, просто невероятно. И мы прямо видим, какие темы очень удивят где-то в хорошем смысле пользователей. Это тоже будет про деньги, это тоже будет про успех, но это мы будем знакомиться с разными концепциями, где-то будем буддийские концепции показывать, так, именно кармические законы финансового мышления где-то будем показывать, более связано с фундаментальными науками. То есть мы будем прямо показывать с разных сторон абсолютно вот многогранный мир, да, разных успешных авторов, успешных практиков, и, и тут надо смотреть так, это как с, с игрой престолов, с какого-то момента ты начинаешь думать не о том, боже мой, как много серий, а боже мой, надеюсь, они никогда не закончатся, то есть вот, мы надеемся на такой же эффект. Спасибо. Скажи, пожалуйста, как вы держите, вот понимаю, вот то, что ты сейчас говоришь, я понимаю того, того объема, который вы хотели бы, и при этом вы удерживаете себя от соблазна захватить внимание человека полностью. Нет такого, вот из твоих слов я понимаю, что нет, задачи прямо сделать, чтобы человек занимался только этим, а наоборот даете ему вот эту свободу. И скорее всего в этом, наверное, большой плюс использования этой программы. Если не сейчас, то в ближайшем будущем точно будет. Вообще, ну вот изначально, когда вот я даже всю свою жизнь развиваюсь в мире IT, да, и вот эта борьба за внимание всех там социальных сетей, там, ну вот таких крупных проектов, то есть сейчас война в IT 21 века это за внимание пользователя. Все глобальные сервисы, они претендуют, очень серьезно претендуют на внимание. Там в YouTube неоплаченный сервис, будет пищать тебя рекламой, в Facebook измененный... Интерфейс, который меняется там раз в какой-то период, сделан, все сделано для того, чтобы в нем заблудиться неподготовленным пользователю, чтобы он больше потратил время. И вот сейчас есть тенденция, появляются такие сервисы, где-то это больше стартапов, потому что молодые сервисы, которые именно не претендуют на внимание пользователей, а объясняют пользователям, что это и есть цена. Когда у тебя есть свобода, это ценность. Да? И вот мы хотим быть одним из таких сервисов. То есть в моем понимании, если вот там взять какую-то аналогию, давайте вот возьмем детей, да, я там несколько раз уже говорил там про гуманную педагогику, да, если ребенку не предоставлять свободу, свободу чтобы он был как личность он тебе не принадлежит это отдельный человек который там единственно чем отличается от взрослого он просто позже родился нету взрослого никаких например ну это мое личное я в это верю да? нету абсолютно у взрослого человека никаких сверх достижений по сравнению с маленьким человеком который просто вырастет он, он, он просто младше так вот точно так же как и для, для успешного развития вот, там ребенка претендовать на его время полностью или, там занимать его время не дает каких-то очень хороших результатов, не дает. Должна быть свобода, свобода развития. Поэтому мы понимаем, что, например, если, да, если там, у детей там, до 7 лет они играют ролевые игры и можно отдать во все виды спорта, и у ребенка просто будет ненависть, там. Там, потому что успеха достигает 1-2%. А я занимался спортом, я знаю, сколько процентов там, достигает успеха, да, и, и у ребенка не было детства. Потому что после 7 лет он уже в ролевые игры сильно не играет. И вот точно так же здесь: мы хотим, чтобы пользователь сам занимал себя, сам занимал, организовал свое время, но при этом мы даем правильные мысли, с которыми он будет вариться в это свободное время. То есть хочется, чтобы где-то в пассивном режиме срабатывал вот этот момент, что да, мы сказали всего 10 фраз, которые нужно переосмыслить. Да? Вот тебе дана неделя, походи, подумай на эту тему. Мы специально рекомендуем книги. Какие-то книги мы будем прямо, вот мы прям считаем, что не прочтение этих книг, это будет невероятная ошибка со стороны пользователя. Да? И у нас уже придуманы механики, как погрузить какую-то книгу, выбранную нами, да, она нами выбрана но нам пользователь скажет спасибо. То есть мы, как сервис, который чем-то обучает, мы берем на себя ответственность да, от результатов. Ну, берем. То есть мы, мы не можем обучать, не брав на себя ответственность. Поэтому, да, вот у нас как доллар baby мы воспринимаем как тренера, ну, как личный тренер у тебя в кармане, в Телеграме. И, да, тренер иногда бывает не очень, там, а... Ну, как сказать, очень субъективно бывает тренер, да. То есть мы говорим, вот в этот момент тебе нужно это. Ну, вот нужно тебе это. Вот мы видим, что по плану обучения об этом сказать обязательно. Какую-то книгу надо прочитать. И мы будем вводить механики, которые э, как минимум будут давать нам гарантии, что вот этот и этот контент пройден, да. Потому что сейчас мы так немножечко лайтово это делаем. Но мы видим, что много пользователей пишут, да, спасибо, классная книга, прочитали вообще в одном дыхании. И ну, мы видим, что это работает. Вот. Поэтому претендовать на время пользователя, мне кажется, надо очень аккуратно, да? а пользователи пускай этим временем распри... распоряжаются максимально эффективно и результаты будут классные, в доллар-бэйбе в том числе, если будет свободное время. Благодарю за такую мудрость, Сивара. Ты одна из первых, которая познакомилась с Дмитрием Семеровым, когда он нам представлял впервые вот свой продукт. Скажи, пожалуйста, вот Дмитрию да, свою обратную связь задай вопросы. Наверняка у нас есть по структуре. У тебя огромная структура в базе задай вопрос до да, всех приветствую <coughs> хочу сказать о том что с дима мы познакомились в Батуме. это было начало марта и так получилось что дима прилетел с самолета и нас мы пошли нас позвали в ресторан мы сидели за столом нас было может быть человек десять Здесь есть несколько человек, которые там были, да, и Игорь в том числе, и Сергей. И так оказалось, что Дима оказался рядом со мной, прям, ну, так, так рассадили нас, да. И когда он говорил и показывал в своем телефоне One Dollar Baby, изначально, ну, поскольку я всегда... Работаю на уровне сначала ощущений, я прочувствую сначала энергетику человека, и только потом могу вникать вообще в то, что он говорит, оказавшись рядом с Димой, да, Дима, тебе это, может быть, ты это первый раз такое услышишь, да, я хочу сказать, что энергетически в тот момент я почувствовала: ну, если говорить про цвета, то Энергетически аура Дима для меня светила сиреневым таким цветом, и для меня это был знак высшей степени, то, что человек энергетически мой, человек, у человека ценности те, которые мне близки, мне нужны. И только потом я стала вникать в то, что он говорил, он показывал в своем телефоне ресурс, показывал какие-то уроки, что-то еще, и в тот момент я поняла, что да, вот этот человек, он, он близок мне, скажем, по духу, по энергии там, и только потом я стала вникать и поняла, что... Это OneDollarBaby, это крутая штука, которая будет, вот реально, как Дима сейчас сказал, да, это тренер, это, не знаю, наставник, который будет помогать и вести нас, сопровождать в нашем, ну, в первую очередь финансовой цели, да, и сейчас я уже проход, начала проходить третий спринт, и каждый день я возвращаюсь к первому, ко второму, да, и я стала замечать за собой, понятно, что я в сетевом бизнесе более 20 лет, и у меня есть команда, которую я обучаю, которую я сопровождаю, все равно что-то мы говорили и обучали. Но сейчас я за собой стала замечать такие вещи, что я стала говорить, цитировать какие-то вещи из OneDollarWeb и применяю это в разговоре с, с людьми я вот встречалась с женщиной, и она говорила мне про свой проект. И я сразу поймала себя на мысли, что она живет, что у нее формула бедности номер два, да, что она живет вот по такому. То есть я в процессе того, как она о себе рассказывает, да, я стала для себя в голове ставить галочки, что вот здесь она сказала вот так, значит, у нее вот такая формула, значит, у нее такой примерно доход. Когда она закончила говорить, я ей об этом сказала, и она... Так, немножко была удивлена, она говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, ну, потому что, потому что мы обучаемся, я даже тебе ничего предлагать не буду, ни проект, ни маркетинг, ничего. Вот зайди, посмотри вот этот ресурс, вот просто зарегистрируйся, 10 долларов. Она такая задумалась, и я говорю, если у тебя нет этих 10 долларов, я тебе этот спринт подарю, оплачу тебе, ты, вот просто для того, чтобы ты поняла, в какой модели жизни ты сейчас живешь. Как финансы и ты в каких отношениях? И она в таком немножко шоке была, говорит, ну давай я посмотрю, мне неудобно, я лучше сама оплачу. Я говорю, нет проблем, я, я могу за тебя платить. ты просто посмотри, чем тебе это?» Но мне это нужно, потому что вокруг меня люди, и ты тоже примерно где-то в моем окружении находишься, и я не хочу. Человек не может быть счастлив и богат один. У него должно быть такое окружение, где он будет счастлив вместе со своим окружением, со своей семьей, со своими близкими друзьями. Поэтому сейчас я уже прохожу третий спринт, я уже сказала, и мне тяжело было... Про, ну, прописывать я записываю все это в ежедневнике. У меня вечно каша, и я благодарю Дима тебя за то, что ты всегда откликаешься. Я ему всегда пишу, и он сразу откликается, он отвечает. Я его попросила дать какой-то ресурс, который дать, даст мне возможность все это синхронизировать. Да, вот мы с командой прорабатываем до да, обучение проводим. Он мне дал ресурс, ссылку на сайт где я создаю разные доски и прописываю там, например, первый спринт, урок там, например, два или три, там домашнее задание, отдельно пишу в доски, собираю книги, которые я прочитала или прочитаю, да, собираю видео контент, другая доска, да, и я, мне очень удобно, потому что на этом ресурсе есть еще и приложение мобильное, да, то есть я вот где-то еду за рулем, где-то с кем-то встречаюсь, тут у меня по голове что-то стукнуло, грубо говоря, да, я вспомнила какое-то сознание, тут же открываю приложение, записала туда вот этот ресурс, то, что мне нужно, и потом дальше прорабатываю, осознаю и uh, делаю какие-то выводы, да? поэтому uh, Диме огромная благодарность за то, что это есть, третий спринт, ну, пусть грубо это будет, да, я скажу, э, сносит крышу по-хорошему в, в плане того, что мы все умные, мы все знаем, нас пора уже э, отправлять куда-то, потому что мы все умные, но тем не менее э, третий спринт э, дает возможность... Делать какие-то другие действия и делать их постоянно, каждый день. Я каждый день прорабатываю какой-то урок. И если это привести в систему свою жизненную, да, вот как Дима сейчас сказал, 10 минут, то это дает вот реальные другие результаты. Мышление меняется, мысли меняются. Даже говорим мы начинаем говорить по-другому. Поэтому после батуми после того как дима прилетел на сутки все это показал и я видела как он никакой невероятно уставший был но тем не менее он прилетел и это я считаю что это поступок он, он же не знал кто мы и чего от нас ждать но тем не менее он сделал это может быть тоже на уровне ощущений и все это сложилось пазы сложились мы нашли дима дима нашел нас дима дима сейчас Дима сейчас начал менять наши жизни, наши мысли. Наша команда растет благодаря этому ресурсу. Дима, тебе огромная благодарность. Я могу еще говорить долго, но хочу, чтобы взял кто-то еще другой микрофончик и дал обратную связь. Спасибо. Спасибо большое, Севара. Здесь еще я хотел сейчас сказать слова благодарности Кириллу и Алексею. Кирилл Добратовкин, Алексей Козловский, это наши спонсоры. Я не знаю, что они сделали такого невероятного, что они рассказали Диме, что Дима э, сменил какие-либо свои планы, тремя самолетами летел там всю ночь, добирался откуда-то, перестроил свои планы. Я считаю, это вот подвигом человека, потому что вроде бы ничего особенного, да, если это если спланировано. Но если это вырывается в твою жизнь, тебе нужно принимать серьезные решения а ничего не знаешь, как то, mm -hmm. да? то что-то да сказал Кирилл, и что-то сказал Алексей, что Дима принял решение, и вот благодаря этому решению мы пользуемся этим продуктом. Поэтому, ребят, если у вас есть что сказать, то скажите. Здесь еще Игорь Глачев как раз, Игорь тоже был на самой первой встрече. Пожалуйста, тоже обратную связь, и я знаю, что у него тоже колоссальные результаты. Да, mm -hmm. Кирилл? Всем добрый день, друзья. Дима, тоже приветствую. Я чуть-чуть с опозданием подключился, но я пересмотрю в записи. Мне очень важно услышать то, что ты прям дословно говорил. То, что я услышал от тебя сейчас, это и, и то, что услышал от Сивары последнее, меня прям тронуло. Я прям сижу и прям млею. Мне кажется, как же, как же здорово, что у нас получилось тебя привести туда ну не то что привести. ты же не чемодан на самом деле ты живой человек вот и это нужно было найти в действительности слова тебе те которые были важны для тебя и ты понял что тебе нужно поменять свои планы больше благодарности даже, я думаю, что Алексею, что ты, что ты находишься здесь, потому что я помню, как Алексей буквально часами находясь уже в Батуме, ходил и разговаривал с тобой, выходя на улицу, захотя обратно, и все это бесконечно, потому что ты задавал очень много вопросов, ты ценишь свое время, естественно, это понятно, мы все бизнесмены, мы его ценим, и для тебя было важно понять, насколько, насколько ты нужен здесь, людям, и насколько ты можешь оказать действительно пользу, потому что самое главное в твоей жизни, это я уже давно понял, уже не первый, не второй, не третий год мы знакомы, потому что для тебя абсолютно не деньги важны, не какие-то там бизнес-процессы, какая-то дополнительная прибыль, а тебе нужно оказать максимальному количеству людей, э, ну, это не то, что помощь, ну пользу, пользу, непоправимую пользу, принести непоправимую пользу. Да, я не буду долго занимать эфир, я знаком с тобой, Дима, уже много лет. Ну, много-немного, много, ну, достаточно, я даже боюсь уже сказать, 5 шесть, семь лет. Вот. И мы познакомились в одной очень сильной uh, компании среди лидеров, в сильном окружении, где я ну, сразу отметил Диму как человека особенного. И абсолютно не похожего на всех тех, которые были там вокруг. Там были сетевые лидеры, там были продуктовые лидеры, там были просто мощные люди в нашем окружении. Но Дима, он другой. Он, он какой-то воздушный, он какой-то как будто другой планеты прилетевший. Вот. Поэтому я всегда помнил, знал и рад, Дим, тому, что ты достучался до меня, что ты помнил нашу добрую, хорошую связь друг с другом, понимание наше с тобой, то, что мы с тобой, как каждый раз, когда мы с тобой общались, мы находили правильные, нужные темы, мы дополняли друг друга, мы давали друг другу то, что у нас не было у кого-то из нас, вот, и... Благодарю тебя за встречу, благодарю тебя за доверие. И я искренне рад, что ты уже успел нанести эту непоправимую пользу такому огромному сообществу, в котором сейчас мы находимся и общаемся. Благодарю тебя, дорогой Дима. Передаю слово. Спасибо, Спасибо Кирилл. Алексей, Игорь, вот еще вам слово, и потом еще дальше ребятам дадим, которые уже позже подключились, но активно, очень активно используют этот инструмент. Да, я с удовольствием дам обратную связь. Действительно, в Батуми, когда мы познакомились и услышали саму идею, ну, у, нас, у каждого из нас есть большие команды. Мы сейчас работаем в основном в финансовой сфере, в сфере инвестиций. И когда ты понимаешь, что в команде большая часть людей еще не инвесторы, а, ну, как мы говорим, вкладчики, еще они не совсем понимают, что же именно они делают вот в этом бизнесе, но ну, тут, когда я первый раз услышала Дмитрия вот такую возможность, ну, я сразу до конца не осознал, как это может быть, но понял, что, наверное, это то, что нам надо. Наверное, это вот и форма та, которая надо, потому что ну, мы же проводим разные обучения, вебинары, семинары. И эти обучения ну, на разных людей по-разному сказываются. И ну, очень часто, наверное, они не имеют того эффекта, который бы мы хотели. А здесь сама форма, и э, тот вид, и э, та информация, которая подается... Ну, я, например, когда прошел первый спринт, думаю, ну, обалденно. Второй, ну, еще лучше. Сейчас начал третий проходить. Думаю, ну, как э, надо благодарить этих людей, которые создали вот такую возможность. И меня больше всего удивляет, что... И опять-таки не все наши партнеры из команды сразу ухватились за это и начали вот, ну, проходить эти спринты. Ну, я говорю, значит сегодня это еще не ваше, но завтра это будет обязательно ваше. Поэтому ну, я очень доволен, что у нас в команде появился, появилась вот такая возможность. И у меня есть, ну я не знаю, вопрос предложения, наверное, Дим, не сделает ли? какой-то промоушен, там, ну, я не знаю, для первой сотни по рейтингу или приглашению, или по рейтингу, там, вот, баллов, заработанных, вот этих вот, и куда-то вот эту первую сотню, например, там, где-то нас собрать в одном месте, чтобы ну, мы пообщались, потусили, поменя, обменялись там мнениями, предложениями, ну, и э, это еще и все сообщество, что, ну, ну, круто же попасть вот в такую сотню для того, чтобы… Вместе познакомиться между собой еще и пообщаться. Вот вопрос предложения такое. Идея хорошая, и, и очень злободневная. Именно сейчас собираться, особенно сотнями. прям весь мир очень осторожно это делает. у нас там за окном есть некий коронавирус, никто его не видел, никто с ним вроде бы не знакомился, но он есть, да. У нас есть такое в планах, честно скажу, есть, мы хотим это сделать, мы просто смотрим, на каком этапе это нужно сделать, потому что мы видим, что даже сейчас есть ребята, которые там всего там две недели назад, подключились две недели назад, но они делают какие-то уже грандиозные результаты, просто невероятные, то есть то есть, есть кто-то три месяца, да, и, ну, то есть есть результаты там неплохие, да, а есть кто-то грандиозное делает, да, там, за две недели, и э, мы хотим еще немножко понаблюдать, мы хотим увидеть вот эту динамику, потому что, я, я повторюсь, продукту, там, три месяца, да, и мы понимаем, что это еще самое начало, самое начало, мы... Думаем, как и где это сделать, потому что у нас разные страны, несмотря на то, что пока только русский язык, но разные страны, есть достижения в разных странах, да? и это нам тоже нужно будет придумать, как грамотно это все организовать. Поэтому я думаю, это все будет, будет своевременно, будет вовремя. Вот тогда, когда нужно, вот тогда оно и будет. Да? Сейчас главное, чтобы в мире все страхи, связанные да, с тем, что происходит, они немножечко улеглись, э, люди станут поспокойнее, начнут снова все э, наконец-то обниматься, да, и, э, потому что сейчас такие прям видишь, что лю люди держатся на расстоянии 2 метра везде. Вот, поэтому я думаю, время придет э, и к этому времени мы подойдем, допустим, там будет у нас уже там, 200 тысяч человек, например, да, я думаю, вот нормально, на планке где-то 200 тысяч человек можно собираться. Ну вот, тогда первая сотня будет огонь. Вот так. Спасибо, Игорь. Дмитрий, у меня вот вопрос: возник: я хотел его задать, сразу забыл. Скажи, пожалуйста, вот ты, вот мы сейчас взрослые, да, собираемся и читаем спринты. Но я еще я знаю, что ты рассказывал, что у тебя есть детская программа, ты целую школу создал для детских садиков. Скажи, пожалуйста, вот как у нас можно ли будет, допустим, в сообществе у нас применить? какую-либо детскую, ну, сплиты для детей, и немножко познакомься со своей программой, чтобы, я хочу очень честно вспомнить, как это делаешь, с какой целью, как ты их создал, какая у тебя цель была, создавая вот такие же программы для детских садиков или детских школ. Да, ну, то есть это не, не моя программа, это крупнейшая франшиза в России, называется Baby Club, да, то есть детские сады, называется Baby Club, Baby SAD, да? и школа, это такая подфраншиза, это тоже как бы от Baby клуба дочерняя компания называется белая ворона да? И изначально, то есть вот эти методики обучения, я очень сильно вдохновился тем, как там это делается. Ну, вот вообще, то есть ребята-основатели, там Юрий Белоносченко, а супруга это делает, и они прям придумали невероятный подход к детям, и я подумал, что, блин, взрослым надо примерно то же самое, на самом-то деле. То есть, внимание нужно, нужно признание, да, каждого взрослого, там, он хоть и взрослый, но ребенок где-то часто, да, и вот эта методика обучения, которая не навязчивая, которая идет фоном, но она есть, и она очень важная, она позволяет достигать больших результатов. Поэтому мы сейчас, по сути, развиваемся в таких в двух направлениях: и для самых маленьких, или самых взрослых. Единственное, я бы пока не хотел, чтобы дети, дети обучались в Телеграме. Вопрос в том, что максимально насколько возможно, детям нужно предоставить ну, там, все, то есть все, направить все возможные силы, чтобы дети не уходили в девайсы. И не, не то, что там против технологий, там против девайсов и так далее. Просто у детей по-другому проходит время они по-другому чувствуют время вот у меня там и, и, и в окружении есть дети да и у самого есть ребенок да, и я вижу что когда взрослый не может э, найти там силы встать в 10 утра и боже мой новый день начался да, ну, у большого количества взрослых начался новый день дети в 7 утра счастливых скакивает для них боже мой начался новый день ну то есть совершенно по-другому время по-другому чувствуется и проходит и э, Вообще, сам факт изобретения девайсов, он что же сделал? Он позволил нам делать такие квантовые скачки во времени у себя на, на ладони. То есть, когда ты не пошел куда-то позвонить, а взял, позвонил на месте, написал на месте, получил ответ на месте, и ты, по сути, трансформируешь время, ты его сжимаешь. И для взрослых это необходимо, чтобы быть эффективными, чтобы зарабатывать. Но для детей, для детей это лишнее. Пускай они начнут сжимать время как можно позже. Потому что пока они чувствуют время не так, как мы, они чувствуют время. Они вообще живут вне времени. То есть до какого-то возраста дети ну, не чувствуют время. И м -м -м, мне кажется, что обучение через девайсы возможно только тогда, когда уже вот, ребенок там, уже сформировался, да, какую-то личность, да. Я думаю, где-то от 12-13 лет это можно делать. До 12-13 не Незачем даже. То есть... Э Спасибо тебе за такой ответ. Спасибо. Я думаю, что для многих родителей это может такой, знаете, намек намек на то, что стоит над ним подумать. Реально, я считаю, это ну, глубокая такая мысль. С ней, наверное, стоит разобраться. Потому что я знаю, что зачастую вот эту игрушку, чтобы лишь бы отвлечь ребенку, немало меня. На тебе играйся, и как оно будет. И в основном это, ну, в основном это так и делается. Алексей Руслан. У тебя целая огромная команда, вот на грани мы подходим к, к турецкому к запуску турецкого языка. Может быть, у тебя есть какие-то вопросы, пожелания, Дмитрию? Здравствуйте. Вопросов у меня нет, потому что реально все уже ясно за этот период. Я хотел бы прокомментировать и пару таких, наверное, предложений сказать на раздумье. Комментарии следующие. То есть я вообще вижу в том, что вы делаете некую магию, то есть она реально существует. Вот. Такие проекты, они обречены на успех, где-то позже, где-то раньше. Вот. Я прошел два спринта, сказать, что прям что-то особенное новое узнал, нет. Но это все мне помогло еще больше убедиться в том, что я делаю, и упорядочить некоторые вещи, это тоже очень хорошо. Вообще практика, то, что вырабатывает навыки и теория, это две очень такие слитые понятия, как инь-янь. То есть один без другого, наверное, не существует. То есть нужны навыки опыт, но практика эта теория также нужна, чтобы упорядочить это все. В самом раннем возрасте, даже когда я только-только начал себя понимать, там, чуть дальше 10 лет, там, 11 12 Наверное, моим самым сильным учителем была моя собственная мама. Она с детства прям учила на быту, нам предпринимательству. И когда я читаю вот эти спринты, я вижу, что она делала то, что здесь, в принципе, и написано. Но это как-то, наверное, непризвольно происходило. И я верю в то, что если человек не прошел какой-то опыт, не набрал какого-то навыка и будет читать только эти спринты. И зачитывать, без никаких действий, я думаю, что ничего не произойдет. Если у него есть навыки, и без этого спринта он уже достигает определенных результатов, эти спринты ему сэкономят время, упорядочить его действия. Он еще лучше будет делать то, что он делает. Вот, например, у меня так происходит. Я даже это вижу результат. У меня за последние два месяца, ребята знают, у меня доход вырос в два раза. Связано это напрямую с принтом, частично, да. Вот. И э, как же тогда быть людям, которые не имеют навык, опыта, и как-то вот они вот ну, были долгое время учителями, работали на зарплату и хотят строить бизнес, и вот у, на, у него на руках вот без спринты. Просто надо, наверное, читать и предложение, предложение просто заставить себя где-то применять в опыт, чтобы этот навык появился. То есть это очень полезная вещь, очень гуманная, и оно реально имеет свою магию, и оно станет огромным проектом, я в этом ничуть не сомневаюсь. У меня предложение такое, было бы хорошо, вот я увидел вашу лояльность, лояльный подход, это замечательно, это и есть та самая магия, скорее всего. Но просто к нему добавить некое системное вещание, то есть не только в вашей структуре, и также эта системность отразить немного на поле. Вот мы с Сергеем проводим еженедельно, не знаю, вы в курсе или нет, еженедельно мы проводим вещания свои по OneDollarBaby, куда собираются ребята. Да? Мы, конечно, объясняем. Сергей очень хорошо это все раскладывает. Я ее поддержу, его поддерживаю в этом плане. Но вот слушая вас, мы понимаем, что мы не можем, как вы, и, наверное, никогда и не сможем, потому что никто не почувствует это, как вы. Возможно ли? Вот это состояние, вот эту магию вам периодически просто вещать нам. Возможно, раз в месяц, лучше бы раз в две недели. Раз в неделю – это вообще супер. Это сильно сократит время. Это поможет тем партнерам, которые в чем-то не разобрались, услышав вас, на самом деле дальше приносить себе пользу, а не бросить половине. А почему они оставляют? Потому что недопонимают. Мы объясняем, но то, что вы можете сделать, объяснить за одним предложением, наверное, нам для этого придется целое обучение, день или два, не знаю. Вот это было бы хорошее решение, если вам этот график подойдет, и было бы хорошо. И второе, прошлый субботу мы делали для турков такой преланч, то есть мы им рассказывали этот продукт, чтобы они ожидали, примерно сроки им понимаем. И там один наш товарищ, его зовут Ахмед, сказал такую вещь. Я не знаю пока, что, что с этим сделать, но мне понравился. Говорит, очень много студентов, прям миллионами, которые проходят какие-то контенты. А можно ли через подобный сервис сужать их контент? вот привести, вот как выжимку сделать, чтобы они также могли проходить тесты. То есть им, миллионам человек, приходится читать вот такие книжки и потом приходить к какому-то выводу. Можно ли вот эту базу, как отдельный контент в каком-то этапе запустить? Это будет мгновенное решение миллионам студентов. Не знаю, смогли объяснить. У меня все. Спасибо. Да, я сразу же со второго начну. Это, скажем так, контентный маркетплейс, да, и мы уже начали это реализовывать. То есть уже у нас есть партнерство, мы сейчас пока вслух о, о них не, не рассказываем, да, но я думаю, скоро будет хороший анонс. И в рамках некоторых партнерств, вот мы сейчас ну, запустили два, мы, да, рассказываем про финансовую грамотность, но добавляем туда контент, контент который узкоспециализированный, такой узкопрофессиональный, да, для, для конкретных ниш. И это именно то, о чем он сейчас Руслан говорит, да просто нужно это делать очень поступательно и технологически правильно. То есть, мы продукт, то есть для, для меня, вот лично для меня продукт, является не сколько контентная составляющая Dollar Baby, а сколько сама платформа потому что мы делаем платформу с расчетом на то, что мы все-таки гендер. Гендер – это такое экосистемное какое-то решение, в рамках которого могут там быть другие продукты, например, да, и даже реализуемые не нами. Но чтобы это сделать, это нужно делать очень классно и очень технологично. Вот я приведу пример. Очень долго существовала игровая индустрия, индустрия видеоигр, да, где были лидеры Sony, например, да, там Microsoft, я например, ну рынок сделаю, расскажу, консоли, да, это были PlayStation и Xbox, да, они весь рынок, все, что подключается к телевизору, и там 99% геймеров были там, да, и вот вышла компания Apple на новый рынок, у них появился какой-то телефон слабенький, слабее, чем любой Sony, слабее, чем любой Xbox, и буквально за 3-4 года они отобрали львиную долю аудитории, просто вообще моментально отобрали. И как они это сделали? Ни Sony, ни Xbox, ни Microsoft всерьез на Apple не смотрели. Они вообще не думали, что могут потерять игровую аудиторию. И это была принципиальная ошибка, и принципиальное достижение было в Apple, что они сделали. Sony и Microsoft сами вкладываются в игры. Они сами, у них есть свои студии, они их спонсируют. Ну, сколько можно таких студий купить? Ну, 20, ну, 50, да? Apple сделали инструментарий для краудсорсинговых разработчиков. Любой в мире может купить лицензию разработчика, воспользоваться первоклассной экосистемой, первоклассной экосистемой, просто фантастической экосистемой и через две недели выпустить игру. И сейчас, например, если Store, там, ну, а посмотреть последние данные, там, по-моему, уже 50 миллионов там, игр и приложений. Может, больше, я, я просто не отслеживаю. там. После первого миллиона я перестал отслеживать. И, это феноменально, то есть столько никогда не будет ни у Sony, ни у Microsoft. И мы, по сути, вот тоже вдохновлены вот этим примером. И мы сейчас создаем экосистему, экосистему прежде всего для разработчиков, которые смогут без нашего активного участия, это вот, ну, если ты меня от Сергея спрашивал, что ждет там не в близком, а в каком-то таком достаточно усредненном или далеком будущем, чтобы другие могли именно провайдеры, там, да, скажем так, предоставлять нам продукт, и если он подходит для нашей платформы, он сделан под неким требованием, он может тоже быть. Да? И пользователи могут получить доступ к таким продуктам. Кто-то увлекается, не знаю, там, греческой литературой да, или какими-то философами, кто-то, наоборот, очень глубоко копает, там, не знаю, в криптоиндустрии. Да? И такие продукты могут быть, они такие нишевые, они должны быть высококлассные, но если они сделаны по определенным алгоритмам, по определенным требованиям, по, по определенному инструментарию, чтобы не нужно было париться, как это все программировать, а только наполнить, я думаю, на нашей платформе это реализуем. Я очень извиняюсь, вот когда вы сказали про детей, про девайс, да, мне кажется, для детей как раз хорошим контентом может быть изучение того или другого, Языка. Вот прям с 12-13 лет этого бы <stating English> стоило бы делать первое его соприкосновение с девайсом в области образования. Это тоже Но. бы даже соответствующий аудиторию. Я, я думаю, прекрасно, если дети начинают знакомиться с языком, желательно уносить языка до школы <�ive> в 4-5 в лет, да? И тогда будут грандиозные результаты на полном серьезе, чем когда они в 12. Нужно помнить, что технология, технология, она не определяет результат. Да? Все-таки контент и методика, они очень важны, невероятно важны. И сервисы, которые очень сильно уповают только на технологию, они имеют невероятное количество ограничений. Поэтому надо очень аккуратно подходить к решению таких глобальных задач, то есть вот обучение языку, да, оно больше подразумевает не, не, не контентную историю, то есть количество знаний, которые нужно передать, а именно э, подбор или набор эффективных методик. Да? И желательно делать эти методики уникальными с уникальным путем для каждого пользователя. То есть, например, вот даже сейчас вот у нас в Dollar Baby э, Несмотря на то, что кажется, что бот одинаковый, да, для разных пользователей с разной так сказать, картой взаимодействия с ботом разным выдается контент на уровне уведомлений. У нас где-то есть порядка 50 сценариев уведомлений для разных достижений. Есть кто хорошо рефералит, но плохо учится. Есть кто хорошо учится, но плохо рефералит. Мы с ними общаемся по-разному. Они у нас это разные группы, и приходят разные набор уведомлений. Мы по-разному видим их карту сценария, и вообще в перспективе мы хотим по-разному выдавать им контент. Мы уже почти готовы к этому, то есть у нас вот прямо есть на уровне технологического решения, как давать разный контент разным пользователям. Нам нужно просто собрать больше данных. Вот мы просто сейчас собираем данные, анализируем так далее. Я думаю, когда будет готова вот эта часть, да, это уже очень близко к нейросетям, да, то есть мы видим, что вот эту штуку можно будет применять и на другие сферы, да. Пока просто не готовы, то есть пока доллар-бэби не вырос, надо чуть-чуть подождать. То, что это есть в планах, да, есть, мы хотим как технологическая компания, как эти компании развиваться. Языки – большая ответственность, очень большая ответственность. Есть гиганты рынка, гиганты. Просто мы думаем так, можно знать язык, но быть финансово безграмотным, да, ну, к примеру. Можно быть финансово грамотным, и как минимум будут деньги, а самое главное – время для изучения языка. То есть, если мы закроем потребность по финансовой грамотности, автоматически начнут закрываться все остальные вот эти кештальты. Если мы будем, например, просто обучать языку, даже если мы как-то феноменально придумаем лучше всех в мире это делать, мы самое главное, если не поборем, мы боремся с бедностью на планете. У нас же вот эта задача. И, по сути, даже когда сравнивать сервисы, да, ну, мы видим на саппорте люди даже в доверии, в принятии несколько спринтов, ну, они, они сами для себя задают вопрос. Ребята, а как бы в чем уникальность? Да, ну, как бы, ну, бот, да, сервис, в принципе, в чем уникальность? И вот мы видим и ну, кому-то объясняем, кому-то наводящими вопросами, но мы прямо видим, а уникальность у нас в том, что люди, которые привыкли обучаться финансовой грамотности, да, они нам интересны, конечно же, да, но интересны с точки зрения именно достижений. То есть, ну, вот, как вот Руслан сказал, он уже все эти книги знает, он их читал, да, и у Руслана есть результат. Так вот, наш кейс, мы хотим, чтобы результат был у какой-нибудь там мамочки с тремя детьми из Рязани, да, у которой... Она не пойдет никогда, не один курс э, Гандапаса или там кого-нибудь того же Киосаки. Да? Ну, не будет у нее денег на это. И фокуса внимания, времени не будет. Э, э, она не сможет читать эти книги полноценно. Это тоже, то есть она не, нету вот этого внутреннего, какого-то механизма, который отвечает на то, чтобы высвободить время, да, вот на прочтение таких книг. Но она прекрасно сможет читать наш блог просто, и, возможно, вот эти 10 минут в день могут изменить ее жизнь, да, если это, ну, не дай бог, например, одиночка, да, или там какая-то просто там социальная группа. И вот наши клиенты те, ну, то есть вот наш пользователь, портрет пользователей, вот кого я вижу, у кого именно масса и кого мы сейчас наблюдаем, это те, кто никогда не будет учиться, ну, или до какого-то периода не будет учиться, так как этому учатся уже люди, которые занимаются бизнесом, например, даже в партнерских программах. Нет ни денег, ни фокуса внимания на то, чтобы обучаться бизнес-литературе. И а этих людей масса. Их масса. Спасибо большое, Дмитрий. По первому вопросу тоже подумайте. Систему вещания от компании, которую вы выставите. Да, мы, мы, смотрим. мы смотрим, как сделать. Запросы эти приходят. Мы хотим как-то сделать это классно, технологично. Вот мы прям подумаем, как это сделать. Прям классно, технологично. Я думаю, решение будет. Благодарю. Спасибо. Ребят, у нас есть немножко времени. Я хотел бы, конечно, чтобы Сергей, Наташа, Гульмира, Саулия, Замира это люди, которые Сережа, да, реально да руководители странцевых городов. Поэтому, пожалуйста, Дмитрию обратную связь, коротко, чтобы час уже прошел. Дим, скажи, пожалуйста, есть у нас еще минут 10-15 для нас? Есть. Есть. Спасибо большое один добрый день. Меня зовут Наталья. Да, мы встречались в Батуми. Да, Мне да. сразу понравилось то, что с детками общаясь. Я по первому образованию педагог психолог работала в детском саду. Театральный кружок, за что получила по голове, это было нельзя. А, что мне понравилось в Анбаби Доллар и где вижу, ну мне как педагогу чуть-чуть чего-то не хватает, да? А, понравилось то, что простая подача. И я, как вот педагог, я стараюсь все сложно объяснить просто, чтобы понял даже ребенок. Если поймет ребенок, то поймет все, и простое легче применять на практике. Вот в этом «One Baby Dollar» мне очень нравится. Потому что сколько я читала книгу Роберта Киосаки, я что-то понимала, но я не действовала. Да? Здесь что мне не хватает? Я привыкла, получила знания, записала, вот все пишу, да. Но у меня, опять-таки, как Сивара говорит, еще не систематизировалось. Я то в этом блокнотике пишу, то в другом блокнотике пишу, то если читаю, у, прохожу уроки с планшета, пишу в телефоне, в заметках, и у меня такой, а, не хватает где-то ресурса, где все это писать, замечать, раз. Может даже это внутри дать какой-то ресурс, два, три, и чтобы люди выбрали. Это одно. Второе, из своих партнеров я, ну, очень рьяно первый спринт проходила, я сразу обратную связь спрашивала у всех своих партнеров. Никто, оказывается, не выполнил домашнее задание. Никто не расписал, кем он себя видит через какое-то время. А, никто не написал по смарту свои цели, свои планы. А, он не написал, сколько стоит его час. И даже говорят, а где это было? Я говорю, блин, это первые 2-3 урока. А, понимаешь, вот Люди этого не делают. Сейчас вот во втором спринте уже в конце прям домашнее задание, что надо сделать. Опять-таки спрашиваю, кто сделал домашнее задание, а что его надо делать. Опять-таки смотри, что делаю я. Я фотографирую домашнее задание, потом выписываю, вот видел, да, тетрадочку, Вопросы, и потом на них отвечаю оставляют да это работает но это если бы uh -huh. это было бы вообще круто тогда бы каждый человек я не знаю мне кнопка следующий урок посмотреть ну потому что это вам что они не выполнили они это не прожили они это не пустили в себя а идут дальше, они не понимают, они не закрыли те задачи, они не распрощались с уроком бедности один, с уроком да, ну, бедности два. А куда дальше им инвестирование, как они поймут инвестирование, если они не закрыли токсичные долги, если они не прописали, как они их будут отдавать. Вот, это, понимаешь, людям становится неинтересно, и они бросают. Но это может быть мое субъективное мнение, но вот если есть какие-то варианты, была бы очень... Рада, чтобы они внедри, внедрились, да. Да. Вот, ну, И может, внимательно... даже если будут нейроскопы, mm -hmm. то это будет а, легче распознать человека, когда будем видеть то, что он написал, и чтобы вы это видели, или сети это видели, кто это анализирует. Mm -hmm. да. я скажу так, мы внимательно отсматриваем и анализируем этот момент, потому что вся статистика и аналитика у нас есть, мы понимаем, что, мы прям видим, Кейс по каждому пользователю, как именно он взаимодействует с уроками, ну, мы, мы видим это. И у нас есть определенные алгоритмы как-то трактовать. То есть мы прямо берем пользователя, мы не очень знаем, что за пользователь, но мы знаем, как именно он, как часто возвращается в уроки, в какой момент прерывается, в какой момент возобновляет. Вообще даже сценарий использования, просто как человек использует меню, может очень много рассказать о пользователю. Да? Поэтому я бы выделил тут два момента. Сам процесс обучения сам процесс обучения он многогранный в принципе у нас нет задачи чтобы сразу же с первого же урока заставить именно заставить пользователя активно включаться такой задачи нет мы понимаем что это можно делать более гуманным способом именно количеством касаний то есть мы на самом деле одни и те же темы мы их иногда по-разному, но одно и то же где-то рассказывают по-разному. Да? И мы лишь можем видеть тенденцию, что чем, например, больше человек вовлечен именно в контентную часть, да, тем странным образом у него выше чек. Вот эту связку мы видим точно. То есть люди, которые активно взаимодействуют с саппортом, мы видим, что они выполняют челленджи, да, прямо выполняют. Они задают вопросы по командам, и мы смотрим, как они проходят уроки. Так вот, у нас топ-лидеры, которые топ именно по чекам, они топ-лидеры по контенту. И здесь вот для меня, как ну, для бизнесмена, да, это подталкивает на мысль, что это нормально. То есть люди, которые хотят результата, они э, не могут, например, э, иметь например, много денег у нас в сервисе, да, высокий человек, но абсолютно ничего не делать по контенту. Ну, то есть так это не работает. Если ты чем-то занимаешься этим, правильно заниматься в балансе, да, то есть ты, если видишь контентную часть, с ней нужно работать, как контентная контентной части, и говорится, и тогда, э, и, и при этом э, соответственные усилия вести по маркетингу, по реферальной части поэтому мне кажется здесь не надо какой-то включать сервер, да ну, вот на данном этапе не нужно э, делать какую-то искусственную мотивацию там, заставлять проверять уроки вот вышлте там все выполнили и так далее а нужно просто расширять инструментарий да и вот, э, об инструменте в котором можно все вести в одном месте э, мы уже давно подумали э, у нас есть уже наработки да и мы хотим внедрить платформа telegram она феноменальна, она позволяет делать очень сложные продукты, да, интеграцию сложными продуктами. И я думаю, просто выпустим решение, которое упростит пользователю вот этот путь э, ведения как бы, св своего какого-то обучения в одном месте, в доллар-бэбби не выходя. Это тоже на определенном этапе. Мы это уже видим, мы знаем, как это реализовывать. Э, мы сейчас смотрим, изучаем, как это сделать максимально, не знаю органично, что ли, чтобы ну, какой-то другой сервис не перевешивал, например, OneDollarBaby, чтобы баланс не был нарушен. Но при этом абсолютно нормально, что есть люди, которые не хотят учиться или не могут учиться. Но при этом у нас пока баланс достигается примерно так. Если у тебя высокий чек, ты как минимум уроки пройдешь, если хочешь деньги вывести. И вот одного вот этого простого приема, а мне очень нравятся такие простые приемы, именно организационные приемы, не к сложными там, технологиями что-то заставить, сделать там, не знаю, там, миллион, миллиард действий разработчиков ради того, чтобы заставить пользователя, который не хочет учиться, как-то заставить учиться. Нет, хочешь вывести деньги и немножко поучиться. Да? И вот эта мотивация, она сработает в правильную сторону. Есть люди, которые приходят только за чеком, ну это факт. Да? Ну, приходят люди, они уже все это где-то читали, им деньги нужны. Но если они раз в спринт пройдут уроки, чтобы вывести деньги, а у них они там, например, есть деньги, второй спринт пройдут, потом третий пройдут, четвертый пройдут, мы уверены, что эффект будет. Даже без домашних заданий. Кто будет проходить домашние задания, красавчик. У нас есть определенные, ну, то есть мы уже прям знаем, как примеры таких ребят, да, но просто с ростом сервисом будем вводить эти сущности и будем как-то стимулировать. Но еще раз, в обучении главное, ну, вот в нашем представлении давать пользователю возможность чем-то заниматься, кроме обучения. Потому что да. пока пользователь не научился да. управлять своим временем, если, не дай бог, еще и будет в домашних заданиях ну то есть надо чтобы это было не агрессивно чтобы это было поступательно спасибо Дмитрий. спасибо, спасибо дима и смотри еще такой вопрос задают партнеры которые ну не очень хорошо могут пользоваться техникой да Некоторые во втором спринте видео на английском языке, они так и не смогли перевести их через транслейт да. на русский. Mm -hmm. Да, да, включить субтитры. просили: mm -hmm. можно ли сделать, вот, чтобы все-таки контент на русском, то автоматически mm -hmm. на русском, чтобы можно было прослушать. Вот. Да, вот а здесь... Смотрите, Спасибо. Здесь... Да, я сразу быстро отвечу. Весь контент всегда полностью локализован, то есть если это русский контент, он всегда точно есть на русском. Если видео по каким-то причинам вы не нашли русский язык, напишите на саппорт, у нас ребята очень отзывчивые на саппорте, и вам прям скажут, какую кнопку нужно нажать, чтобы русский язык появился. Да. И то же самое у нас сейчас невероятные... Усилия по переводу видео, которые никогда не имели, например, турецких субтитров или турецкой озвучки, вот мы прям решаем этот вопрос. И каждый пользователь турецкой команды увидит весь контент без ограничений. И прям Гордимся этим. Вот. Поэтому возможность есть, надо просто через support это решить. Ой, спасибо, Здорово, Вадим. И заодно хочу большое. выразить огромную благодарность ребятам, которые в поддержке. Это просто молодцы. Это первый проект, который я отправляла всех. Я говорю, здесь спонсор не нужен, здесь все делает их поддержка. Какие они молодцы, насколько они классно отвечают, быстро реагируют. Так что им огромный привет от всей нашей команды, потому что супер. в одной компании нет такой службы поддержки. Спасибо им огромное. Да, здесь, Наташа, 100% права, как и везде, да, что служба поддержки работает идеально. Я, честно говоря, за многие годы работы, я не видел, чтобы так работала служба поддержки. Поэтому плюс тебе, как руководителю, и ребятам, которые настолько вовлечены, настолько в отдавании всего этого. Огромное спасибо. Друзья, хорошо, у нас время на... на... На следующий вебинар уже уйти. Дим, огромное тебе спасибо за то, что уделил время. Я понимаю, что мы не можем просить тебя делать эти встречи каждую неделю. Я думаю, даже в этом смысла нет. Но по возможности, и когда будем чувствовать, что уже необходимо глоток воздуха от тебя, конечно, будем просить тебя выделять для нас время. Будем собираться, может быть, гораздо больше формате в большем количестве. И уже в оффлайне, конечно, как когда откроют наши самолеты, мы пригласим тебя на какое-либо наше мероприятие. Я думаю, ты найдешь для нас день для того, чтобы познакомиться вживую с основателями, с ребятами, которые плотно-плотно занимаются этим продуктом. Всем огромное спасибо, друзья. И до встречи. Всем спасибо. Все, удачи, Дима. Спасибо. Спасибо огромное.